Я привыкаю быть одна. Да, знаю, знаю. Это глупо, и в этом лишь моя вина. Я не желала тех, чьи губы шептали «Тихо я люблю». Я принимала это скудно и все твердила «Не могу. Поставь-ка чайник. Уже утро». И я так привыкла быть одна, без громких драм, дешевой пьесы. Ведь страшно просто понимать, я женщина, а сердце где-то. Я не желаю никому быть сломленным холодным камнем. Ведь я привыкла быть одна, и мне комфортно так, пусть странно.